Не, ну, заканчивается наверное, мой период. Быстро да? снимай, пока не заканчиваю. Не закончился Нет, еще, еще не закончился. Но уже прошло вот с июня месяца. Июнь, июнь месяца. С июня месяца. Ты пишешь, я, я сдружилась с коллективом, выбрала и не зря. Да, ну, каждый раз, когда появляется в клинике Тамара Павла, на самом деле, как будто сходит солнышко. да, вот, вот Мы живем, живем, живем, работаем. Только... А Все я... знают, что сегодня пришла придет Тамара Павла. И когда товар приходит, оживление, все хотят работать именно в тот день, когда придет Тамара Павловна, потому что, когда она появляется, это такой источник энергии, позитива, радости, не говоря о том, что это постоянно, конечно, свежие овощи, фрукты со своего огорода. Сегодня это был торт с надписью «Клиника 32». Это что-то потрясающее. Обязательно о том, какой он на вкус, я расскажу. Вы понимаете, больше. я с таким удовольствием прихожу сюда, как будто к свою семье. Вот с первого начала. Вот смотришь на людей, и они твои. Понимаете, они смотрят тебе в глаза, и ты им доверяешь. И доверяешь, и уже так старайся, чтобы им было хорошо, чтобы это для себя, а для них, чтобы они получили тоже. Потому что от твоей работы они получают удовольствие. А когда я смотришь в вот, глаза я... Тамар Павловны и видишь вот то доверие, и то действительно удовольствие, которое получает она и ожидание, но по такому просто невозможно, это то, то, то, что мы делаем. Нет, здесь очень уютно, я вам скажу, очень уютно. Это не только кофе, чай, это туалет, это, это прихожая, понимаете -ка? это люди, и все настолько вот, вот добром. Не... Приходишь к Ирине Викторовне, Игоревне, да? а у нее нежные ручки, они тебе, ты тебе, только тихонько, только вы только понимаете, вам больно? Вам больно? Нет, сейчас будет все хорошо, все хорошо. Вот. И, и это, казалось бы, можно терпеть, вот это все. если вот к тебе с душой, ты это все это я говорю, ну это, хоть бы еще, еще надо прийти. Будет у меня урожай, я еще буду сюда приходить. Приходите. Некуда мне свой урожай держать. Не, куда девать, если она лишнее. Приносить. Вы мы приедем, вылезем. Если она лишняя, почему бы не приехать, не прийти, правда? Спасибо вам большое. Не, очень. Спасибо. Все, все, все, вот придешь, они тебе со всей душой, буквально. Придешь на рецепт, и да, я сижу, с ними они так время быстро проходит. Он муж говорит, где же тебе два часа, я говорю, да, я, так быстро подлетело. Слушайте, я вам так скажу: на самом деле, каждый раз, когда мы работаем с пациентом, но ты вкладываешь в это какую-то частичку себя, да, и, конечно, жаль, когда ты заканчиваешь это делать. Но я вот без ложной скромности и mm -hmm. хочу сказать, что. Понимая, что мы закончили с вами, мне жаль гораздо сильнее, потому что я понимаю, что та энергия, тот позитив, который вы приносили в клинику, да, мы его будем видеть теперь, но будем видеть, к сожалению, реже. Но ну, я ну, все равно ну, рад, я, что мы находимся. Ну нет, ну, ну, ну я не думаю, что такие, как это. Во-первых, ходишь в музыка всегда. Добрый это расположение. Всегда с таким этим все. Тебе удобно, тебе будет больно, тебе будет больно только марни. Тебе как не говорят, бой больно. Да не бывает больно. Все настолько у вас это, что. Вот скажите, мне было очень больно здесь? Нет. Не было. Все а попало, еще кому-то как... попадаешь, говоришь, больно быть неправда. Нет. Нет, ну не, Нет, больно. не ну, больно. Это вот единственное, что это укольчик. Сделать и все. А потом все там делается, все как будто и так. Музыка заговаривает, везде смотришь. Ну, манешки манежный, ну, разрезали все, чистили все, да? Да. Вот это вот. И оказывается, все можно выдержать. Спасибо вам за ваше доверие, за настроение, за теплоту, за энергетику. Не, ну, я, я буду вас помнить. Не о фотографии, а то о вас фотография. Он, я сказала, э, э, сказал, чтобы мне в контакты фотографии прислали. Потому что это, вы знаете, это такое вот встречается, чтобы вот с людьми вот так подошли, вот, чтобы вот так с добрым душой, сердцем, чтобы вникали вот во все, тебя, понимаете, как? Это так тоже. Я не только это, я просто, чтобы вы знали, что я к вам отношусь очень хорошо, очень хорошо, потому что я чувствую, насколько вам нравится эта работа, насколько вы ее вприлежно вкладываете, все понимаете, а это тоже, знаете, когда мне столько вот рвали зубов и все везде, да? И вот прихожу, я хоть, вот пришла к мой зубной все, они там, знаешь. Я говорю, ну что, будем работать, я же тоже так, ну, и, да. что -то им, и все везде. Я говорю, самое главное, да, доверять доктору, потом и ему это. А есть как без доверия, тогда не получится у вас ничего, да? Я вот с таким настроем шла туда. Ну и что они мне сделали? Я говорю, господи, ну что же вы мне так рвете? Вы мне уже истаскали меня по всему этому. уже и все. Я говорю, давайте я возьму ваши руки и выдерну его. А он говорит мне, это не та метода, что это, надо раскачивать. Я говорю, я рвала зубы, это мгновенно. А вам что, больно? Да не больно мне. Мне надоело ездить вместе со столом и с вами вместе. Мне жалко, вы уже все взмокли, а зуб мне не можете вырвать. Все, успокойтесь. Ну, все, все, а. все, я представляю. Ну, я иду к добрым сердцем, а они мне да вот, вот такой вот. Такой. вот, вот такой, да. Или говорю вот так вот, да. а они мне вот такой. Это, ну, так же нельзя, правда? Так нельзя. Ну, так нельзя, так что не знаю. Я же говорю, обошлось все, остановилась, и я так рада, что мне судьба и сказала, вот здесь и не где. Это же бывает вот такое чутье, -чуть, что вот только вот здесь тебе помогут, понимаете, потому что пришла воспаление, воспаление, воспаление. Ну не знаю, не знаю, я думаю, не хотят со мной возиться, вы понимаете? Mm -hmm. Не хотят, а вы захотите. Спасибо вам, Табакова. Ну что делать, это ведь, это ведь много, вот, как вам сказать, кого-то, бьют, ломают там люди, где все. Но надо знать, к какому врачу и с какими руками ты попадешь. Хоть с тем же аппендицитом, хоть с тем же каким-то Если ты попал кому-то плохому, уже беда. А мне повезло, у меня беды не случилось. Правда? У меня беды не случилось. Вот в чем дело. А это дорого стоит. Дорого. И самое главное, я хочу сказать, что дорого стоит, но ну, вот та дружба и отношения, да, которые складываются, и ты да? понимаешь, что как бы, ну, да, что-то да, заканчиваешь, да, а все равно отношения и дружба остается. Спасибо вам и за такие... теплоту, которую вы к нам принесли. Да, я, я вас время забрала. Нет? А я вас тоже ждала. я такая, знаете, как, а ты тоже, как -то, знаете, дети. А ты так на самом ты сам такой. Сам такой. Давай, а эта музыка нравится? Да, нравится. Сейчас скажу. Пожалуйста, пелути. Пожалуйста, попейте. По Маленький цветочек. Прекрасно. Mm -hmm. Прекрасно.